Прежде всего, режим чрезвычайной ситуации это особый режим функционирования для органов государства власти и особый режим жизнедеятельности для населения. При введении режима чрезвычайной ситуации органы государственной власти получают дополнительные полномочия по применению административной практики и других ограничительных мер. В случае ведения ЧС правительство получает дополнительные полномочия вводить очень жесткие меры по ограничению прав как физических, так и юридических лиц ну например это ограничение граждан на перемещение ограничение на въезд и выезд из города ведение введение карточной системы продажи продовольственных товаров принудительный досмотр транспортных средств мобилизация любых ресурсов организаций в том числе частных отстранение от работы руководителей любых структур отселение жителей безопасных районов и так далее этот перечень достаточно обширный говорить о том что введение режима чрезвычайной ситуации это лекарство от всех проблем это неправильно. Это ошибочное мнение. Это повлечет за собой дополнительное нагнетание обстановки и дополнительные запреты и ограничения для граждан. Какой выход? Выход один. Это неукоснительное соблюдение всех требований, рекомендаций органов государственной власти.